Многопоточный рассылщик по скайпу Skype Скайп принципиально отличается от традиционных классических однопоточных рассылщиков по скайпу способом проведения рассылки. Skype Talker не работает со Skype приложением Не требуется установки приложения Skype на ваш компьютер. Skype Talker работает с браузерной версией Skype, Skype работает в окне. Появляется возможность открытия этих окон множеств, вести рассылку и принимать сообщения с десятков сотен одновременно работающих онлайн Skype аккаунтов. Программа проста в установке, настройке и в эксплуатации. Для установки программы Skype telker требуется разархивировать архив с программой на диск вашего компьютера, запустить единственный исполняемый файл из папки Skype ввести ваш лицензионный ключ и нажать кнопку. Войти. Программа проверяет наличие обновлений и готова начать вести рассылку. Первым шагом из текстового файла загружаем скайп-аккаунты, с которых будет производиться рассылка и на которые будут приниматься сообщения от пользователей. Формат текстового файла. Логин, двоеточие, пароль. Программа работает как со старыми скайп-аккаунтами, так и с новыми. Количество загружаемых аккаунтов ограничивается только здравым смыслом. Загружаю 250 аккаунтов для работы. После нажатия на кнопочку «Старт» программа Skype Talker проверит на валидность загруженные аккаунты, разделит их на хорошие и плохие, и рассылка вестись будет только с хороших skype аккаунтов Следующим шагом загружаем базу аккаунтов, по которым будет производиться рассылка. Загрузка производится из текстового файла, формат, список логинов скайп-аккаунтов, столбик. Следующим шагом прописываем несколько приглашений для запросов «Друзья», каждое приглашение прописывает отдельной строкой поддерживается стандартная рандомизация и поддерживаются два тега f name который будет заменен в конечном сообщении именем аккаунта и name который будет заменяться ником skype аккаунта к которому отправляется сообщение в друзья составляем текст рекламного сообщения рекламное сообщение одно но оно также поддерживает рандомизацию устанавливаем временные задержки лимиты приглашений с одного аккаунта и временную паузу через сколько часов необходимо продолжить рассылку по базе. Перед началом рассылки выбираем стратегию рассылки, как будет происходить работа с загруженной базой аккаунта. На страничку задачи вы можете выбрать: либо рассылать рекламное сообщение всем это жесткий вариант чаще всего будет приводить к бану ваших аккаунтов, либо отправляем рекламу только тем контактам, которые приняли заявку в друзья. Это более правильный вариант работы в Skype. Одним из важных особенностей Skype-Talker является возможность не только отправлять сообщения, но и поддерживать диалог с пользователями, которые начинают вам писать в процессе рассыл. Вы можете выбрать два варианта ответа: либо выходить ручной вариант либо автоответчик при выборе автоответчика необходимо заполнить поле для автоответа а в настройках программы указать какое количество автоответов будет отправлять программа при ручном ответе все ваши диалоги будут видны в окошечке диалоги настройки рассылки закончены нажимаю на кнопочку старт чтобы начать рассылку программа тестирует загруженные skype аккаунты и начинает рассылку. В базу контактов я добавил свой скайп. Мне пришел запрос добавления в друзья. Я его принимаю. И через несколько секунд приходит мое коммерческое предложение с просьбой потестировать мой тренинг-центр. Отвечу. В окне программы автоматически открывается окошко диалогов, так как я выбрал ручной вариант ответа. И я могу ответить данному пользователю. Вот сообщение пришло в мой скайп. Вот такая замечательная программа, которая позволяет вам получить массовый трафик из скайпа. Поддержка программы Skype Talker. На момент записи ролика у программы уже более десятка обновлений. Я работаю с далеко не новой версией программы. Последние версии программы поддерживают возможность работы с чатами, поддерживают возможность работы с HTML тегами, позволяя отправлять красивые рекламные сообщения. Поддержка пользователей программы Skype Talker производится онлайн в командном Skype чате, где собрались люди, легально купившие эту программу. Задавайте вопросы, вам обязательно ответят. Если вас заинтересовала программа Skype Talker, вы хотите получить более подробную видеоинструкцию с рекомендациями по настройке, по работе со Skype Talker. Возможно, вам потребуется онлайн Skype консультация бесплатная, контакты авторов-разработчиков. Оставьте, пожалуйста, заявку на страничке сайта. В качестве бонуса вы получите программу сбора Skype контактов из групп социальной сети ВК.